Семейный фронт провел онлайн-трансляцию с Виталием Валентиновичем Милоновым, депутатом Госдумы 8 -го созыва, заместителем председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей, а также с Элиной Юрьевной Жгутовой, председателем правления Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей Иван Чай, экспертом по семейной политике. Полную запись этого стрима вы можете увидеть на YouTube-канале «Семейный фронт». А в этом ролике речь Виталия Валентиновича Милонова. Я считаю, что то, что сейчас происходит в судах а, общей юрисдикции по бракоразводным процессам, никуда не годится. Судья, женщина, выносит решение. Она не психолог. Она, у нее поток. Она может объективно взвесить... Забрался этот воришка на склад, украл или не украл, это она может весить. А вот в семье, это же сложнейшая вещь, там судья, депутат, э, неважно кто, не специалисты в этом, не специалисты. Тут психологи-то, будем так говорить, каждый второй жулик, а, а э, судья, которая, в общем, занимается другими делами, она не может дать объективную оценку, и получается, что судья выносит решение и назначает человека виноватым без вины. Нету вины отца или мать, неважно. там Одного из супругов нету вины, он не совершил преступление. Но в результате судебного решения его права ущемляются. Естественно, конечно. Ущемляются. И, соответственно, все, расслед... все дела по, бракораз... по определению места жительства детей, особенно по разводам, не должны рассматриваться в рамках общей процедуры суди, судей, не, не, судебные невозможно это делать. Должна быть коллегия, должна быть... Я, конечно, понимаю, что все это очень-очень субъективно и относительно, но выносить решение должна коллегия некая куда можно включать и представителей, там, по желанию, кстати, если один из родителей верующий человек, и Представитель религиозной организации представителя психологов, педагогов Ну, то есть, хоть как-то Я понимаю, что это не панацея Но хоть как-то оградить семью, семью от Вот этого субъективного решения Что судья может быть сама в разводе Ее саму может быть там муж Ну, извините, меня бросил И она всех мужиков ненавидит Ну, такое же может быть? Может, может быть да. Я же не выдумываю Не высасываю из пальца и те, та судебная практика, которую мы с вами все видим, когда ребенок в суде заявляет, что хочет жить с отцом, а судья говорит, ничего подобного будет жить с матерью, у которой э, э, за время бракоразводного процесса образовалось там два-три ухажера э, одновременно, приходящих к ней. Вот. Это же практика тоже есть, это же тоже проблема, о которой надо говорить. Виталий Викторович, я вот сейчас просто почитал чат. Тут очень много очень много вопросов, связанных именно вот с верхней планкой и с вопросом по, вопросами того, что папы не могут... Ну, в случае, если развода, да, действительно, они не могут воспитывать. Вот надо как-то эти проблемы решать. У нас огромное количество пап, которые лишены своих детей. Когда вот эти... хорошо никого не хочу обидеть, да. Я, когда эти яж-матери там манипулируют детьми, по сути дела, отец не имеет возможности принимать участие в воспитании ребенка, видеться с ним, но от него требует постоянно каких-то средств. И она говорит, он должен содержать не только ребенка, но и меня, его маму. Вот. Я же воспитываю его ребенка. Так он говорит, так дай меня тоже воспитывать, я тоже его буду воспитывать. Нет, ты не можешь, ты, ты подонок, там, ты... ты кабель там какой-нибудь и так далее Праве у пап есть, когда происходит разрыв в семье Что мама, так сказать, полностью э лишает отца возможности воспитания ребенка Вот что это такое? Он говорит, я могу допустить, чтобы он два часа в неделю виделся под моим надзором с ребенком А почему? С одной стороны, система алиментная в нашей стране абсолютно равнодушная у нас нету госсистемы учета алиментов. Я считаю, что можно э, государство просто обязано предложить свою площадку в качестве площадки системы учета оплаты. Это важно в каких случаях? В конфликтных случаях. Когда, ну, предположим, нет понимания между бывшими супругами, есть опасения, то просто ради того, чтобы ничьи, ну, права ребенка не были нарушены, Должна использоваться какая-то площадка. Государство должно предоставить свою площадку в качестве базы учета оплаты элементов с автоматической фиксацией просрочек. И здесь, кстати, можно включать механизм защиты, когда, ну, предположим, всякое бывает. Он платит элементы, его выгнали с работы, ему есть нечего. И он, он плачет, он не знает, что делать, у него, он не может своим детям отдать деньги, да? То есть нужна, нужен механизм экстренной помощи. Ведь дети не могут не есть месяц, пока он работу найдет. Тут, возможно, если в случае добровольного обращения за помощью, беспроцентную э, помощь государство может давать в размере одного-двух месяцев оплаты элемента, чтобы не нарушалось финансирование жизнедеятельности в общем, ну, детей. Там. То есть проблема человека в обществе, человека, который в нашем огромном социуме с огромным количеством там, друзей ВКонтакте и так далее на самом деле является абсолютно одиноким человеком, ему негде попросить совета. Другая ситуация приходит ко мне, я просто рассказываю свою практику как депутат. Приходят люди, которые мы оплачиваем там мама ушла к другому, мы оплачиваем алименты но мама при этом тратит деньги на собственный отдых, а ребенок деньги не получает. Он живет, по сути дела, с папочкой, питается макаронами. То есть а деньги должны быть окрашены. Это деньги не мамины, это деньги, ребенка. А, деньги ребенка. За что единственное выступаю? Чтобы вот наши обсуждения, наши а, дискуссии, круглые столы, а, не заканчивались на уровне полемики. И а, до, пускай даже обсуждения в рамках круглых столов в парламенте, потому что нам необходимо выходить уже на конкретные законодательные инициативы для того, чтобы для того, чтобы э, э, уже сейчас уже сейчас коллег депутатов э, готовить и э, выносить на рассмотрение какие-то законопроекты. Каждый день это сломанные жизни. И я не говорю только про взрослых, я говорю прежде всего про детей. Про детей конечно. Ну что ж, дорогие друзья, я поздравляю вас. Мы вышли на депутатов, которые готовы поддерживать наши инициативы. Это прекрасно. Категорически рекомендую всем остальным, кто еще не принимал участие во взаимодействии со властью, подписаться на телеграм-канал Семейного фронта. Ведь от нас, от блогеров, зависит только своевременное информирование вас обо всех ситуациях. А действовать сообща можете только вы. Меняйте мир правильно, меняйте мир вместе с семейным фронтом.